Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Шепчик в деле. В этом видео у нас будет конкурс совместно с проектом ТОБА. То есть мы разыграем три приза и призы будут довольно-таки хорошие. Первое место это у нас будет одна мастернода, это эквивалент 50 тысяч монет. Второе место 30 тысяч монет и третье место у нас будет 10 тысяч монет. Что нужно для того, чтобы участвовать в конкурсе? Ну это понятно, быть подписанным на канал, поставить лайк под видосик, без этого никуда также быть подписанным на их дискорд канал оставить свой ник в комментариях и оставить свой кошелек желательно также подписаться на твиттер там сделать ретвит, если у кого имеется но главное условие это быть подписанным в дискорд и оставить свой кошелек так и еще вот что хочу добавить также от себя я опять сделал небольшой денег, то есть как и на прошлом стриме Будем проводить розыгрыш, кому-нибудь скинуть там, ну, куда, куда угодно, там, допустим, на карту, на кине, что угодно. В общем, это уже не так суть важно. В общем, вот такой у нас будет интересный конкурс, так что давайте, мужики, там, делаем репосты, подписываемся, ставим лайки, наберем, пускай, не знаю, сколько там, ну, давайте, 400 просмотров и будем разыгрывать. На этом пока у меня все, так что давайте, всем удачи, всем пока.